Всем приветик! Сейчас я пойду на наш пляж от отеля Dream World Resort and Spa. Покажу вам дорогу, как от нашего отеля пройти к пляжу. Вот, и покажу сам пляж, как он выглядит в марте месяце вне сезона. Смотрите, вот наш корпус отеля Dream World Resort and Spa. То есть вы выходите из этого корпуса. И идете в сторону вот этих вот горок, мимо бассейна, к сцене, где проходит анимация по вечерам. Здесь есть калитка, дополнительная калитка, которая открыта в определенные только часы. С утра, по-моему, если не ошибаюсь, с 10 утра до 12 дня, потом с 12 дня там обед, и уже сейчас у дня... До четырех Вот, мы сейчас вышли из нашего отеля И сразу же повернули направо Вот, смотрите, здесь вот такой вот пейзаж вокруг Кстати, вот смотрите, вот через этот мостик, если пройдете Там, ну и повернете налево, там вот через дорогу находится Мол Сиде Вот, ну а мы идем прямо Не знаю, когда первый раз я пошла на пляж а мне немножечко ну, неправильную дорогу подсказали в общем я там долго путала и в итоге ну, ушла, не знаю, там, явно не к нашему пляжу а ушла практически к пирсу то есть уже фактически в район Кумкёй вот ну, а наш отель находится в районе Евренсеки вот так вот мы сейчас немножечко еще повернули направо. Проходим мимо отеля Оранж палас Вот, и также идем прямо. Смотрите, прямо будет мостик. Вот нам, не доходя этого моста, нужно будет повернуть налево. Ну, по крайней мере, это та дорога, которую я обнаружил, когда возвращалась обратно с пляжа так сейчас вот я до этой дороги дойду и когда будем поворачивать налево, я дальше покажу вам куда идти вот я фактически уже дошла до этого моста вот наш отель виден вот за этим как раз orange palace я поворачиваю сейчас в левую сторону и а пойду вон туда. Кстати, кто-то на моем канале спрашивал, интересовался, где находится отель Хана Гарден. Я потому что в прошлом году отдыхала в отеле Примасову Хэн Фэмили Резорт. И мне спросили, где находится Хана Гарден. Я на тот момент не знала местоположение этого отеля Вот Хана Гарден, кстати. Прямо то есть он фактически ну, находится через отель от нашего Dream World Resort and Spa. Так, ну а мы с вами двигаемся прямо по дороге. Так. Ну, вообще, вообще, от нашего отеля Dream World Resort and Spa ездит два раза в день. Сейчас в зимнее, по крайней мере, время ездит трансфер на пляж, то есть он идет, по-моему, в 10 и в 12, но я точно приду на ресепшн, вам это расписание озвучу, чтобы сейчас не дезинформировать вас, точно знаю, что два раза в день туда и два раза в день обратно, но я уже, естественно, не стала ждать трансфер, я решила прогуляться и заодно показать вам дорогу, как можно пешочком пройтись. В принципе, погода сейчас, конечно, хоть и ветер на улице, но погода позволяет гулять. Ну вот, дождика нету, которые обещали сегодня по прогнозу. Вот, но все равно я, поскольку собралась как бы, к морю идти, я одела куртку, потому что вчера, когда я ходила Вдоль береговой линии ходила на пирс. Ну, как-то ветерочек такой прохладненький был. Поэтому, как говорится, чтобы хорошо отдохнуть, вот именно отдохнуть, а не болеть. Лучше всего, да. В такое время, вот если в марте да, поедете, лучше всего, ну, что-то такое с собой берите обязательно. Курточку, чтобы можно было в любой момент ее одеть и не простыть вот смотрите как я повернула налево до да? от отеля хана вот я дошла сейчас фактически до отеля вербена бич и сейчас от отеля вербена бич мы повернем направо и как раз по прямой пойдем вот смотрите а там уже видно море то есть в принципе если ну, таким шагом не быстро идти здесь можно минут наверное за 7 дойти до моря сейчас когда я дойду до конца вот этой вот э, дороги нам нужно будет свернуть налево вот потому что тут не, не прямо находится наш пляж э, немножечко нужно будет левее пройти ну в общем сейчас когда дойду до конца я вам покажу вот кстати рядом с нашим пляжем Сразу же, можно сказать, соседствует пляж отеля Dream World Aqua. Сейчас посмотрим. Я вчера на наш пляж только не заходила, просто нашла его, где он находится. Вот издалека мельком посмотрела. Сейчас я уже непосредственно зайду на сам пляж и посмотрю, вообще, насколько пологий вход в море комфортно ли там, например, будет купаться с маленькими детками, если, допустим, вы поедете отдыхать сюда в сезон там, летом, допустим, потому что вот, когда я вчера по береговой линии ходила, там не во всех местах, не на всех пляжах был пологий вход, то есть были такие места, что, то есть, наступаешь и там фактически сразу по колено глубина, а то иначе даже, наверное, лучше. Вот. Кстати, вот в том году, когда отдыхали в Примасоле, в Примассол, Резорт, там вход был а, пологий, и это, конечно, мне очень понравилось. Поэтому, как говорится, оценю сейчас, посмотрю и оценю, какой вход будет здесь. Вот я практически уже дошла до моря, я смотрю море там просто сегодня бушует волны очень сильные потому что ветер и вот если на небо посмотреть облачность ну, такая вот прям довольно таки не хиленькая облачность ой а море прямо бешенствует да ну посмотрим сейчас смогу ли я оценить глубину и вход с нашего пляжа или нет потому что в таком буйстве я не знаю что-то получится или нет вот смотрите, мы дошли сейчас мы поворачиваем в левую сторону и идем ну, буквально, я не знаю, сколько там метров проходим, наверное, вот два вот этих отеля и направо ну или в принципе даже можно знаете, повернуть сейчас вот здесь вот по аллейке, чтобы уже э, непосредственно было видно, где наш пляж. Мне очень, кстати, нравится вот здесь вот, вот этот вот променад, который находится. Здесь, конечно, сейчас многие деревья подрезанные, кустики, но к сезону здесь будет очень красиво, будет классно. Вот мы подошли к пляжу, в отеле Вербена Бич Вот Дальше у нас идет Следующий пляж лилем Отель Resort and Spa Потом следующий будет Оранж Палас Вот И уже следующий Вон видите вывеска видна Следующий будет уже наш Dream World Resort and Spa И за нашим как раз будет тоже Dream World Aqua resort. Вот я подошла к нашему пляжу. Вот сейчас зайдем, посмотрим. Ну, здесь особо не работает пляж сейчас. То есть, видите, да, как здесь все разобрано. Можно сказать, комсомольская стройка идет полным ходом, все готовят к сезону. Хотя вчера, когда я сюда подходила, мне вот там сотрудник нашего отеля, ну, видимо, здесь бар находится, предлагал выпить какой-нибудь напиток Ну, я, в принципе, его брать не стала, потому что я пришла сюда не напитки распивать, а чисто найти наш пляж Ну, вот смотрите, судя по каркасу для тентов, которые здесь стоят, тенты здесь классные я думаю, что они будут очень хорошо защищать от солнца. Вот, то есть не какие-то там жиденькие зонтики стоят, которые при первом же ветре будут сдувать. Ну, например, как у того отеля. Я, конечно, не хочу ничего плохого да, сказать, но все равно, как вы сами понимаете, что либо зонтик такой, который будет колыхаться, там как-то двигаться туда-сюда, не дай бог на кого-то свалится, или все-таки вот такие вот массивные сооружения. Ну и, судя по лежакам, которые здесь находятся, лежаки тоже как бы нормальные Не вот там какие-то дешевые разваливающиеся, которые тоже плюнешь плюнешь они разлетятся Так, я, конечно, не в, не в совсем подходящей обуви иду на пляж На пляж ходит, конечно, в шлепанцах, вот, даже не сезон Я иду в кроссовках потому что погоду вы видите, да, какая море бесится сегодня. Я, кстати, давно такого моря не видела, бешеного, гусующего. Ну, как раз сейчас полюбуюсь, посмотрю. Так, надеюсь, я в и не утону сейчас. Вот, ну, видите, все равно лежаки поставили, хоть они и такие довольно-таки грязные, но, видимо, люди все равно приходят к утрам. Загорают тут. Сейчас я поближе подойду к воде. И как бы сделаю такой небольшой обзор в обратную сторону нашего пляжа. Чтобы тоже как бы, вас сориентировать. Вот и подошла я к бушующему морю. Смотрите, какой-то смельчак даже купается. Обалдеть. Во-первых, не боится в таких волнах купаться. Это первый момент. Второй момент, все-таки, ну, сейчас как-никак не лето, да, март месяц, вот, а он купается. Ну, как говорится, ладно, Н не мне судить, это личное дело каждого. Теперь смотрите, вот так вот выглядит наш пляж со стороны моря сейчас в марте, да. Конечно, вывод на этот свинарник, который вот здесь вот находится, вы особо внимания не обращайте, потому что, сами понимаете, сейчас не купальный сезон. Еще пока пляж как таковой не работает Естественно, все к сезону подчистят, все приведут в порядок и все будет отлично Надо немножко отойти, а то пока меня вместе с моими кроссовками не снова в море Вон, Смотрите, аж куда вода доходит Вообще классно Сейчас, конечно, из-за того, что ветер, я делаю капюшок ну, чтобы голову не продолг, чтобы с соплями не зайти. Ну, вот смотрите, да, пляж, в принципе, небольшой, но он э, по глубине, как бы, идет вот до самого вот этого вот бара, который на пляже находится. Вот. Но, в принципе, если ориентироваться по размерам самого отеля, то, что там один корпус, да, несколько там не три, не пять, не шесть корпусов То для такого количества народу Который даже если отель будет полный Пляж вполне оптимальный То есть все нормально Всем, я думаю, народ... людям, отдыхающим, место хватит Так, ну, конечно, сейчас по водным видам спорта я вас не сориентирую Но по-любому, в любом случае, когда здесь сезон Здесь, наверное, и на бананах катают, и на парашюте летают и на каких-то, может быть, еще катамаранах плавают. Это по любому, как, в принципе, на любом пляже в Турции. Это абсолютно естественно. Ну, в общем-то, море я вам показала. Какая погода. Может, конечно, не совсем удачный день я сегодня выбрала. Посмотрим в последующие дни. Если погода будут позволять, возможно, я еще сюда приду и покажу вам море уже более такое спокойное или просто не на этот пляж приду, а просто погуляю по береговой линии и покажу вам море. Не важно же, где на каком пляже находиться. Главное, чтобы было море. Сегодня я, конечно, хотела вот туда вот на пирс прогуляться, куда я ходила вчера. Но не знаю, сейчас, возможно, там будут высокие волны и, возможно, будет ветер. Ну хотя посмотрим, может быть, даже сейчас я туда и пройду. Ну, в общем-то, по своему обзорчику я закончила. Я с вами не прощаюсь. Обязательно ставьте под моим видео лайк, если вам мое видео оказалось полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Также просматривайте мои все предыдущие видео по разным странам. Вот. И увидимся с вами в следующем видео. Всем до новых встреч! Пока-пока! А, ну, в общем-то, как я и обещала вам, я сегодня пришла снова на море, потому что вчера, когда показывала вам наш пляж, волны были очень сильные. Сегодня я пришла снова на море, чтобы посмотреть, насколько пологий вход. Сегодня волны не сильные, и мне удалось разглядеть дно. Здесь вход довольно-таки комфортный, то есть даже если вы сюда приедете с маленькими детками отдыхать, я думаю, у вас проблемы как бы, с заходом в море не возникнет. То есть резкой глубины здесь нет. Как, например, вот в той стороне есть некоторые пляжи, где заходишь, и глубина сразу же по колено, а то и дольше. То есть здесь будет довольно комфортно.